Добрый день! С вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. Сегодня вы узнаете, как неправильное произношение может лишить вашего ребенка дружбы с иностранцем. Рассмотрим на примере разницы произношения буквы N и сочетания NG в английском языке. Почти 90% учеников это делает неправильно. Смотрите внимательно, повторяйте за мной и говорите красиво, как настоящие англичане. Подписывайтесь на мой канал, смотрите наши видео -уроки и приходите в школу ILS. ILS. Your bilingual Первое и самое важное, что дает произношение, приближенное к произношению носителей, это понимание их речи. Если ваш ребенок владеет правильным английским, он не только поймет, что говорят в фильмах, сериалах и мультфильмах, но и сможет сам смело общаться с иностранцами. Произнося звуки так, как мы произносим их по-русски, понимать живую английскую речь будет крайне сложно. Плохое произношение может привести к стрессу при аудировании, низких баллах на экзаменах, а также непонимание беглой речи носителей жизни. Вы знали, что темп английской речи примерно 220-240 слов в минуту, почти в два раза превышает темп русской речи, который составляет примерно 110-120 слов в минуту. А при эмоциональном выражении своих мыслей носители могут говорить со скоростью 300 и 400 слов в минуту. Ну что ж, давайте скорее разберем, в чем разница произношения английского н, который дети с удовольствием замещают в английских словах русским, схожим по звучанию эквивалентам. Итак, слушаем русифицированный вариант произношения этого звука в слове «нос», чтобы вам было понятно разницу английского и русского звука. Итак, слушайте «нос». Нос. Нос. В русском языке мы говорим от передних зубов, то есть мы упираемся кончиком языка о передние верхние зубы и получаем нос. Нос. Нос. Для того чтобы произнести английское Н, необходимо поднять кончик языка и фактически прилепить его к верхнему нёбу. Нёба это плоское место за верхними передними зубами. Далее улыбнуться. Это поможет зафиксировать язычок и произнести с воздухом НН Н. Ноуз. Наузы. Науза. Активный воздух и звук легко проходят сквозь носовые пазухи. Послушайте и проговорите следующие слова за мной. Thin. Фина, фина, пина, пина, пина, скин, скина, скина, друзья, получилось. А теперь попробуем проговорить небольшую фразу, не меняя при этом положение языка. Nine nice nuts. Nine nice nuts. Nine nice nuts. Теперь попробуем произнести. Предложение, где звуки будут меняться, и вам нужно быстро найти правильное место для звука «н». В уроках в нашем онлайн-обучении на уроках в школе АЛС я разбираюсь с учениками, как правильно воспроизводить звуки. Сложные сочетания звуков английского языка. И дети начинают понимать английскую речь. Они гордятся своим произношением. Ведь говорить красиво можно. И я вам это покажу. Подписывайтесь на мой канал, смотрите наши видео -уроки и приходите в школу АЛС. Ваш ребенок научится говорить не только красиво, но и грамотно. Благодаря моей комплексной системе развития всех навыков владения английским языком свободно. ILS – Your Bilingual future.